Начинаем распечатку. Прекрасный и богатый выбор юбилевных изделий. Столового серебра ручной работы в сети магазинов «Серебряные кулачей. Коробочка такая фирменная. Пишут, что самое все лучшее. Что-то тут нам положили. Всякие инструкции. Наверное, крышечка. Все целенькое. Так. Еще что-то. Опись вложения. Проверим. Так, оно шлира. Вот он. Отличный. Солдаты. Александр Ермаков, старший брат героя России, брат еще ванну, внутри что-то, а это лопатка для перемешивания. Варят. 90, 60, 50, 50, 50. Загляни вовнутрь, смотри Вроде все целенькое Без царапин Еще одна какая-то лопатка С проводочками В Дагестане Тогда у чеченского селения против 76-й словской дивизии ПДВ. На отражали почти 20 часов. В результате только шестерых по Ух ты, здоровенная какая! Как бочка! У Она есть как бочка. Вот так на вид все целенькое. В розетку пока наверно втыкивать нельзя Надо прочитать Что инструкцию. там еще? Нет, больше, слава богу, ничего В розетку втыкивать, наверное, завтра будем как Да ты? Ну вот завтра будем пробовать Почитаем инструкцию, будем пробовать вот, вот Видно, чтобы... вот так, пока так чтобы выйти за служение. И в это время как бы шторота, и вот